Ну вот, я сейчас спускаюсь на минус первый этаж. У меня получается на втором этаже номер. Сейчас на минус первом этаже будет ресторан, где я буду жить. И вот тут, кстати, очень много различных магазинов. Так, ну сейчас будем искать, смотреть, где как раз-таки находится этот ресторан. Сейчас я зайду какой-нибудь из магазинчиков Не узнаю а вот все, я сама в принципе разобралась, слышу шум посуды прямо по курсу, так что иду туда. Вот. Ну, сейчас также вам вкратце покажу, что я сейчас по-быстренькому возьму покушать, Вот. а уже говорю более подробные обзоры я буду снимать в последующие дни не спеша, не торопясь. Вот. Вот главный ресторан. Ну вот, я решила взять курицу. Вот, сейчас еще что-нибудь себе положу. Выбор здесь, в принципе, приличный. Салатов различных, закусок. Вот. И заодно сейчас поищу себе столик. Так, надо найти картошку фри. Картошку фри очень люблю. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Ага, это на пару овощи. Ага, а это рыба. Тут рыба. Ну, в принципе, можно рыбки Да, кто-то вот на тот фото писал, что рыбы здесь нет. Вот как только лодка что какая-то, так, надо взять еще обязательно зелень, так, зелень, петрушку хочу, обязательно хочу, огурчики, так, а, вот салатик, такой, да, наверное, хороший салат, Особо времени уже нету, бегать смотреть где там какой салат, уже хочется после дороги быстрей-быстрей кокушать. Так, что еще положить мне не себе? Так, надо найти все-таки картошку фри. Где же она? Где же она? Так я ее А, вот картошка фри. Все, я ее нашла. Я ее нашла. господи. Такой ну, в недостаточно, я думаю, будет. Вот. сейчас надо еще какими-нибудь кетчупами капнуть, вот их надо найти сначала, вот. Сейчас посмотрим, поищем. Так, не знаю, что это, острый. Ну ладно, я, в принципе, уже когда-то С помидор с огурцами. Ну, вот так вот я себе, можно сказать, всего подряд положил в тарелку. Вот, сейчас быстренько покушаю и пойду чемоданом разбирать. Я, кстати, смотрю, там прям выбор десертов довольно-таки такой приличный. Все, буду кушать и пойду в номер. Надо Сережку звонить, как там он один из меня дома. Вот в честь 8 марта здесь вот такие вот красивые сделали тортики, пирожники. Сейчас вот думаю, какой себе десерт выбрать. Хочется что-нибудь вкусное, конечно, глазами съела бы абсолютно все. Но надо остановиться на чем-то одном. Вот. Сейчас вот, наверное, ту с бананчиком возьму. Сороженку. Можно, в принципе, с клубничкой. Хотя нет, наверное, на одной остановлюсь. Ну, в общем, что я хочу сказать. Вот из того, что я взяла. Это вот курица, картошка фри, лук, салат. Ну, вот рыба. Вот честно скажу, всего съедено, мне не понравилось ничего. Абсолютно. Я не хочу показаться какой-то капризный, да, или да. я mm -hmm. как многие могут сказать. Но честно, вот я пробовала блюдо гораздо вкуснее. То есть одни и те же блюда приготовлены много разных вкуснее. Я, конечно, не буду делать выводы по итогам первого вечера, потому что это может быть мой первый день отдыха. Вот даже я бы сказала вечер отдыха. Может быть, я просто уставшая. Может быть, у меня своеобразный стресс после перелета. Вот. Результаты и выводы я, конечно, уже буду делать по итогам всего моего отдыха. Потому что я в остальные дни, естественно, тоже буду пробовать различные блюда. Вот десерты, выпечку, фрукты и остальные. Ну и тогда уже в конце своего отдыха я смогу, так скажем, общую картину оценить и сказать насколько здесь вкусная еда или не вкусная. Ну и можно сказать даже бы оставить акценту. Вот. Ну а я сейчас взяла себе вот еще пиццу взяла себе пиццу, картошку и вот какие тут котлетки вот потому что честно говоря вот этим вот я не наелась и взяла себе вот такое вот интересное пирожное кстати хочу сказать вот розовое вино я себе взяла по вкусу оно полухватка кстати хочу сказать оно мне понравилось я конечно не считаю что это каким-то супер вина да я тоже не разбираюсь, но хотя бы все равно элементарные какие-то вкусовые, так скажем, пачечные я могу отмечать. Конечно, сухие вины я однозначно не пью. Ну, просто не люблю. Я пью обычно полусладкое. Красное. Но вот тут вот я говорю, я попробовала розовое. Вообще в Турции я розовое раз было лучше. И в основном оно в отеле было не полусладкое, оно было сухое. Ну и естественно, это кислятина для меня. Это вино розовая полусладкое, оно мне понравилось. Так что следите за моими новостями на моем канале, следите за моими видосиками, которые я буду выкладывать. Также в течение своего отдыха я постараюсь провести, наверное, может быть, парочку хотя бы трансляций приносить, вот, с места событий. Ну, а уже по приезду вы уже все отснятые видеоролики на свой канал. Так что я с вами не прощаюсь. Вот, еще впереди. У нас целая неделя отдыха. Вот, ну, а я буду продолжать свою трапезу. Сходила я на ужин. Ну, как я вам показывала, что я вот сделала вот эту вот пиццу, котлетки там, пироженку. Ну, что хочу сказать. Ну, котлетки так, ничего особенного, соевые. Пицца тоже, ну, можно покушать. Вот. Единственное вот из всего ужина, что мне сегодня понравилось, это вот, как я уже сказала, это вино розовое, полусладкое. И понравился вот этот вот десерт. Посмотрим, что будет в следующие дни. Надеюсь, голодный я не останусь. Кстати, что хочу сказать. Мне одели вот на руку по приезду вот такой вот браслетик. Вот здесь написано. Dream World Resort and Spa Кстати, браслетик очень такой прикольного цвета, зелененького И, кстати, в тон к моему вот такому вот классному чемоданчику И, как я уже вам показывала в своем предыдущем видео, когда собирала чемодан Вот у меня вот такие вот тапочки зеленые вот. Так что у меня цвет настроения зеленый Вот, как весна как все зарождающееся, расцветающее. Так что, надеюсь, мой отпуск пройдет отлично. А, кстати, что еще хотела сказать вам по заселению. Я уже, к сожалению, заселение снять не успела, потому что меня так оперативно встретили, прям выскочили за мной чуть ли не к автобусу из отеля, э -э взяли мой чемодан, проводили меня на ресепшн. Там меня уже ждали просто с распростертыми объятиями вот попался русскоговорящий сотрудник ну правда конечно с акцентом говорит но все-таки все предельно понятно пошутили посмеялись меня быстренько как бы оформили зарегистрировали вот и все и меня вот проводили до номера все мне показали как я уже сказала я взяла сейф Сейф стоит 10,5 евро, я сразу оплатила, но поскольку я поменяла евро в аэропорту, кстати, ну, я думаю, многие, наверное, из вас, если ездите отдыхать в Турцию, знаете, что валюту нужно менять лучше в аэропорту, так как там самый выгодный курс. Кстати, это, это же мне и сказал сотрудник на ресепшене, то, что я правильно сделала. Вот. Я отдала ему в лирах. То есть у меня в лирах вышло 75 лир на 7 дней сейф, а так полтора евро в сутки. Вот, ну я думаю, в принципе, завтра я сниму более подробный обзор. Сегодня я уже уставшая, на ночь глядя я уже не буду здесь шарахаться, заглядывать, как говорится, под каждый этот под каждый стул там за каждый уголочек смотреть что где находится так общим взглядом я номер окинула ну и как я вам в принципе тоже показала когда пришла в номер так вообще дизайн мне здесь нравится в принципе я как бы ну была к этому готова я его видела единственное что мне здесь не нравится уже сразу же на первый взгляд это просто настолько Темное освещение я честно говоря такое освещение не люблю то есть у меня даже дома всегда очень светло у меня по максимуму куча куча куча всяких лампочек в люстре то есть люстры такие что вот у меня прям дома светло и лампочки такие ну максимальные горят Потому что я вот у меня ассоциация сразу, что если вот такой полумрак, у меня сразу ощущение, что я где-то в подземелье нахожусь. И меня это, если честно, очень сильно угнетает. И меня аж как будто вот я как будто задыхаться начинаю. Вот. Ну, конечно, я не знаю, может быть, кто-то меня сейчас поймет, кто-то скажет, что ну, бред какой-то. Вот, ну, сами понимаете, каждому свое, у каждого свои, как говорится, эти притюды. Вот. Ну, что еще вам сказать? Я сейчас уже, в принципе, переоделась. Ой, как я рада, если честно, что я скинула эти кроссовки. Бедные мои ножки. Весь день в этих кроссовках, хоть и, ну, они очень мягенькие, удобные, с такой мягенькой стелькой ортопедической, но все равно весь день в кроссовках, это, конечно, жесть, особенно с непривычки. Вот. Так что я сейчас уже вот переоделась, одела вот на себя спортивные штаны. Сейчас... Уже, ну так, вещи пораскидала по своим местам, там в шифонер повесила, в ванну все принадлежности отнесла, там шампунь, мыло, пасту и прочее. Вот, и думаю, ну не спад же сейчас ложится, потому что время детское. Вот, и подумываю, наверное, я сейчас пойду в бар, возьму-ка я, наверное, фужерчик, а то и два вина, и посижу там, осмотрюсь. Вот, ну, на всякий случай возьму с собой камеру, возможно, что-то интересное я сегодня засниму и покажу вам. Ну, а уже более все такое глобальное, при дневном освещении, вот, я уже буду снимать там завтра, послезавтра и в последующие дни.